Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть в Raft. Вернуться в Raft мне захотелось потому, что недавно я увидел новость, что Raft обновили, а точнее добавили ему финальную Голову. Так вот, по мере прохождения и нового совершенно выживания, мы постараемся с тобой добраться до этой самой финальной части, финального контента. И, конечно же, посмотрим на все то, что добавили. Игра стала максимально оптимизированной, без каких-нибудь багов и ошибок. Ну, давай мы с тобой вместе и посмотрим. Начнем, наверное, мы совершенно новую игру на обычном уровне сложности. Итак, мы начинаем. Ну что ж, и вкратце, для тех, кто не в курсе, Raft это игра у нас выживание на а, плоту в открытом океане, где нам нужно собирать всякий хлам, да, вот сейчас мы этим как раз таки и занимаемся для того, чтобы построить себе а, плот побольше, да, и чувствовать себя гораздо а, лучше. То есть создаем себе сами условия комфорта для, так сказать, выживания. Вот та вот досочка вдалеке, ее срочно забираем. Вот это, что поближе, тоже забираем, да. Скиллуха, конечно же, у меня осталась. Я не первый раз играю в Раф. Да, было достаточно много уже видосов на моем канале и доходил я там подальше. Но сейчас именно интерес в том, чтобы посмотреть все-таки а, с самого нуля, чем же кардинально а, игра стала отличаться? Какими красками она заиграла после обновления? Листья вот эти вот нужны нам для я веревок из них. Пластик нам нужен для того, чтобы можно было расширять наш плот. Да что это доска, иди сюда! Кстати, можно подбирать руками при желании. И вот там вот, смотри, у нас самый главный наш хищник, наш враг. Плавает опасная акула в воде, которая постоянно будет нам досаждать. Ох ты сколько пластика-то, а, блин, постоянно путаю а, с активной клавишей взаимодействия. Обычно это F, но тут нужно а, на E дополнительно забирать и ручками что-то подбирать, поэтому немножко путаюсь. Так, да, надо, ребятки, главный приоритет делать на то, чтобы подбирать вон те вон бочки, которые проплывают вдалеке, потому что в них мы можем найти немножко камня. Ну и сейчас в, в первую очередь желательно нам сделать, конечно же, копье. А, иначе без, ко без копья вот этот хищник, который плавает вокруг нашего плота, он сожрет просто наш маленький, нашу маленькую досочку, да, и не поперхнется даже, а вместе с ней и меня заодно. Так, ну что, продолжаем. Так, я мне кажется, я видел какой-то остров там по левую сторону, точнее по правую. Так, забираем пластик, забираем дерево. Чем мы там, на что уже накопили? Можно ли копье сделать? Нет. Копье, а, веревки есть у нас, отлично, копье мы сделали. Замечательно, теперь можем отбиваться от хищника О, а это что за коробка? Таких я раньше, кстати говоря, не видел Смотри, квадратная коробка хм, Насколько я помню, в прошлых версиях, когда я играл активно в Рафт, Вот этих квадратных коробок не было Я так понимаю, что они эквивалент с таким же круглым бочком Да, с таким же лутом только просто для разнообразия сделали их а, квадратными. А то, если честно, да, действительно, вот эти вот однообразные бочки а, в процессе всего путешествия, они надоедают. Как будто, блин, больше кроме этих бочек никаких контейнеров и нет. А тут разработчики, видимо, услышали да свою аудиторию и решили добавить еще плавающие коробки. Что еще нужно важного сделать нам? Давай посмотрим с тобой. Строительный молоток обязательно, чтобы чинить наш плод. Это мы все дело делаем. Да, куда бы нам его поставить? Поставлю его в самый последний слот. Постараемся, все-таки, мы э, на этом острове сейчас поприбывать. Как-нибудь зацепиться за него, что ли. Так, вот это я зря. Ой, индикатор поменяли. Так, все, это я зря. Меня сейчас за задницу могут цапнуть. Очень быстро, очень быстро теряемся. Во! Вот мы, вроде бы, уцепился за остров. Да, и это очень хорошо. Давай сделаем сейчас топорик каменный. Еще веревок сделаем. Так, отлично. Зачем топорик? Да, для того, чтобы нам сейчас. Я слышу ее, друзья, я слышу, она где-то рядом. Так, это все мы убираем вот туда подальше. Камушки нам нужны. И давай мы с тобой пробежим сейчас по острову, по-быстренькому. Он наконец-то суша, дорогие друзья, наконец-то мы на суше. Интересно, сейчас эту акулку уничтожить или потом? Ладненько, пока проведем разведку. Во-первых, займемся рубкой деревьев. С деревьев нам падает древесина. Насколько я помню, помню вроде бы еще падают семечки. А может быть они не с деревьев падают, эти семечки. Короче говоря, бывают с них семечки для выращивания потом древесины. Так, нам нужно на самый верх подняться. А что здесь еще ценного? цветы, я не знаю, пока собирать или нет, но как по мне, так они будут являться лишним хламом, который будет мне очень сильно мешать. Вот арбузы я заберу, пока собираю еду. Вот этих вот на самом деле островов в процессе нашего приключения будет достаточно много. О, да тут еще и не простой остров, а еще и с ящиком. Вот это я удачно попал, конечно. Так, посмотрим, что нам там дали. Доски. Ага, шарнир я нашел. Замечательно. И семена пальмового семечка нашел. Так, семена ананасового семечка, пальмового. Ну, В принципе, неплохо мы так набрали. У нас теперь есть еда. Давай-ка сейчас захаваем. Есть водичку прибавляет нам. Отлично. Ого, добавили какие, смотри, пункты. Это, я так понимаю, сортировка. Раньше такого не было. Так, семена сюда складирую я. Как раз-таки шарнир. Можно даже какие-то овощи, фрукты сюда положить. В общем, немножко освободил место. Я даже, наверное, знаешь, как сделаем? Марбуз заберем, а семена сюда положу я. Отлично. Есть место у нас в инвентаре. Даже древесины, я смотрю, сколько нарубил. Плывет она. А ну иди отсюда. Решила она тут плотную покусать. А ну, пошла вон отсюда, кулища, блин. Так, ну давай попробуем ее немножечко сейчас а, патролить, так сказать. Да, иди сюда. Ай-яй-яй, я его за раз, такая, а? Блин, разучился я биться с акулами. Раньше у меня это получалось гораздо лучше. Ну, сейчас что-то как-то я лажаю. Давай попробуем еще раз. Ну-ка, иди сюда. Давай, давай. Опа! Блин, слушай, второй раз. Я не могу просто так помереть. Давай, возвращаемся на плот. Нам срочно нужно залезать свои раны. Черт, больно кусается, за раз такая, а? Ё-моё, реально разучился. Нет, последний укус, и я все, я погиб. Как говорится, один прогиб, и я погиб. Но рисковать я так сильно сейчас не буду. А, постараюсь все-таки восстановиться. А, постараюсь где-нибудь здесь побегать в окрестностях, порелаксировать. Давай мы расширимся как-нибудь вот так, что ли, а то прям вообще мало очень места мне на плоту. Вот так вот мы сейчас его расширим, да, крестом. Плыву, значит, я такой ночью и слышу какие-то голоса, а голоса доносятся сверху, точнее не голоса, а крики птиц. Вот этого раньше тоже момента не было, поэтому фиксирую зритель. Сразу же ввожу в курс дела, Тоже нам добавили в этом обновлении совершенно новой головой. Давай мы с тобой сообразим сейчас что-нибудь по еде. Опреснитель делаем, да, и гриль. Это обязательные вещи. Куда-нибудь... Вот сюда вот ставим снялочку Вот сюда бабамс. И куда-нибудь гриль мы поставим. Наверное, вот с этой стороны. А здесь будут у нас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. тихо тихо тихо Нельзя пропускать коробки. Коробки. ай яй яй яй яй Нельзя пропускать, говорю, коробки еще раз. Это очень важная. Это очень важная составляющая нашего выживания с тобой. Давай вот с этой стороны у нас пускай будет гриль. Отлично. Так, что нам еще надо? Нам еще нужна, нужна веревочка, кстати, можно побольше сделать, а то у меня что-то занимает место. Вот он, вот он, вот он, бутылек поплыл, мой пластмассовый, родной, иди сюда. Можно сделать маленькую грядку, уже потихонечку высаживать. Да, да, да, да, да, есть такое дело. Так, вопреснитель мы заправляем мимо острова Крутого, мимо города Большого. Проплывали мы однажды. Да, споткнулись дважды. Так, ну что ж, вот он, остров. Надеюсь, у нас. Да, вот это, кстати, хороший островок. Картошечка хорошо пошла, отлично. Я очень сильно страдаю от нехватки еды. Давай-ка мы с тобой высадим также сюда. А, вот это и еще картошечку. Да, потихоньку выращиваем. И не забываем это все дело поливать. А, дождем поливать. Отлично. Уже себя чувствую гораздо свободнее. Да? О, вот туда нам точно надо. Вот, вот куда, куда, а вот туда надо сплавать. Такие пункты пропускать нежелательно. Не Надеюсь, акула меня не сожрет. Давай, быстренько. Быстренько, быстренько. Есть такое дело. Все подбираем и прыгаем сразу же на плот. Успел. В принципе, больше нам здесь ничего не нужно. Как только мы берем сундучок сверху, эта штуковина обычно сразу же тонет. Делаем флажок. Он нужен для того, чтобы показывать направление ветра. И впендюрим его куда-нибудь, наверное, вот сюда. Теперь мы будем всегда проинформированы, куда же дует ветер и куда мы плывем. Так, это первый момент. И второй момент я бы, наверное, еще сделал парус. Да, у меня на него тоже компонентов э, хватает. Парус нужен нам для того, чтобы регулировать э, вместо весла, куда мы поплывем. Тоже нужная вещь. И устанавливаем его незамедлительно. И теперь продолжаем собирать пластик. Хорош, блин! Ор... Алло! Чаки вот налетели, просто атакуют меня постоянно. Она попытается сгрызть. Ай-яй-яй-яй, подожди, подожди, подожди. Не грызи. Не грызи мой плод. Копье. Ай-яй-яй, успел, успел я починить плод. Но так скоро у меня ресурсы закончатся. Блин, бухал, конечно, я ресурсов сейчас на а, ремонт. О, черепахи. И погляди, а? Вот этого, кстати, тоже раньше не было. Они реально, смотри, плавают вместе с нами. Черепашки, здоровенько. Вот он, друзья, вам, пожалуйста, хотели контент, и Вот он, новый контент в рафте. А у нас, тем не менее, вторая ночь нашего выживания на плоту. Я тут, значит, пока собирал различные ресурсы, наткнулся на подарочек. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас лежит в этой коробочке. Да, добавили вот такие подарки. Я, кстати, не помню, в какой главе, но, по-моему, по они уже достаточно давно у нас есть. Которые можно открывать вот таким вот образом, распаковывать и находить там интересные вещи. Мы научились делать только что э, розу. И, пожалуйста, нам подошел еще один подарок. Давай также его откроем. Так, пошла отсюда, не мешай мне открывать мои подарки. Давай посмотрим, что у нас в этой коробочке. Оп, и мы научились э, делать э, книги, да, открытые. Отлично. Итак, я думаю, надо бы уже нам взять курс на какой-нибудь остров. Давай же попробуем вот в ту сторону. Сейчас мы поплывем. Для этого опускаем наш с тобой на парус. И будем держать курс вот на тот вот остров, что в темноте у нас на горизонте. Опа, ловись рыбка большая и еще больше. Посмотрим, как у нас будет клевать сейчас. Так, хорош! Иди отсюда. Я уже вижу водоросли. Я уже вижу водоросли, которые, в принципе, мне не помешали бы. Так, что мы сейчас поймаем? поклевка где она вот она сырой лосось отлично это как раз таки наготовку пойдет все бросаем якорь наш бамс и встаем прямо вот здесь надеюсь мне не составит труда забраться вот на этот выступ сейчас посмотрим так забираем с бочки ресурсы попытаемся от нее уйти ну-ка Аба! да что ж такое нет вроде ушел слушай ушел получилось избежать нападения акулы так все вступаем в нерадный бой Наша основная задача ее уничтожить здесь и сейчас, потому что она нам очень даже надоела. Отлично, друзья, побеждаем этого злого а, повелителя и хищника морей. Забираем из нее все мясо, потрошим ее. А жарить мы, конечно, мясо пойдем немножко попозже. Я все-таки придам сейчас основной своей миссии, это исследование окрестностей на наличие здесь эксклюзивных ресурсов. Да, пришло время, друзья, поизучать немножко морское дно. Водоросли пригодятся, но пока что в не сильно большом количестве. Больше всего сейчас нужно и важно, это, конечно же, песок и глину собирать, для того, чтобы можно было нам потом сделать из этого всего кирпичики. Даже не столько сейчас металл важен, сколько именно песок и глина. Ой-ой-ой, тону, друзья, тону! Что-то я заигрался совсем, тону. Вот она, видишь, все появилась за раз такая. Ну что ж, с возвращением старый друг. Ладно, развиваемся потихонечку. Наше развитие идет в гору и все идет по плану. Вот и семечки смотрю залутал. Те самые, про которые я говорил для выращивания пальм. Но мне нужна большая грядка. Так наверх мы залезем? Нет? Ап. Да, залезли. Здесь на что есть? Здесь только цветы. Ну, цветы мы не собираем по озвученной причине пока что. В первую очередь надо сразу же сейчас. Поставить на готовку вот этих вот новых кусков акульевого мяса. Трофей закинем, где у нас лежат э, чертежи. Ну все, можно на сегодня, наверное, закругляться до первой серии. Выживание подходит к концу, мой дорогой зритель. Спасибо тебе большое за просмотр. Продолжение, конечно же, следует. Как обычно, не скупись на лайки, прожимай почаще. Ну я с тобой не прощаюсь, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.